И инсайды курса, очень многого узнала, это и сторителлинг, знала но углубилась в него еще больше, многое, что было нового, нового видеоролики, аудиоформата, я изучала до курса аудиоформат, но в деталях там еще были моменты, которые я для себя освоила контент для соцсетей и копирайтинг, это заголовки, как писать хорошие тексты, каких фраз избегать. Прям для меня все было новое. Дизайн в соцсетях и где брать идеи для контента. вот все, Спасибо большое.